Идеал М – это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество – Идеал М – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. У нас есть дорожная карта на главной странице, видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании и есть маркетинг двух наших основных а, пр программ это идеал м мини и идеал м макси это наши две а, супер а, классные программы кабинет полностью автоматизирован уроки по кабинету есть у каждого нашего партнера бизнес управляемый двумя бронями в компании 10 маркетинг планов плюс -пло площадка клонопад это глобальный а, наша глобальная а, матрица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 С шикарными инструментами. А те партнеры, которые не знают, ребята, обращаю ваше внимание. А ссылку на регистрацию в социальной сети вы можете взять у своего спонсора. А есть у нас чаты компании, есть прямая связь с администрацией. Наша, сам, наша дорожная карта у нас видно, когда. И э, какие площадки были открыты у нас в компании. Мы стартовали 23 сентября 2021 года. Открылась наша компания. И стартовали с одной площадкой. Это Идеал М-Мини. Она наша основная площадка. Она наша самая любимая. Наш путь в интернете <музыка> начался именно с этой площадки. 31 декабря 2021 года у нас подключилась Микромани. Это социальная площадка. Сегодня мы поговорим о ней. И 6 февраля 2022 года у нас открылась фабрика клонов. Это Мини и Макси. Две программы, которые, они независимы друг от друга. 3, 3 апреля 2022 года у нас стартовала основная наша площадка, очень крутая, это Идеал Макси. 1 июня 2022 года стартовала площадка Фасттрек. Мы сегодня поговорим о, о этой площадке, это бег по кругу, который деньги... Полностью все идут вам на вывод, линейно шахматный маркетинг. А у нас 23 сентября 2022 года на нашу годовщину нашей компании стартовала наша площадка «Идеал М-Банк» и плюс «Клонопад». «Клонопад» сколько шоу наделали во всем интернете с, этой, с нашим стартом, по сей день вспоминают. 6 ноября 2022 года у нас стартовала площадка «Максимани». Это очень хорошая площадка, очень крутая, ребята, где можно с малым количеством партнеров выходить на очень большие деньги. И 11 декабря 2022 года у нас стартовали две программы «Дубль Микс» – это неуправляемый маркетинг, а две программы, они независимые друг от друга, а, и с реферальной привязкой. Расстановка идет слева направо. А, а, на свободные места, в вашу же структуру. 15 января 23 года стартовала Турбомани. Это быстрые деньги. Очень-очень крутая, ребята, площадка. А, кого там нет, я всем советую. И Турбомани Бокс. Это быстрый старт 12 фев февраля 23 года. Ну, о этой площадке мы сегодня поговорим, потому что она приносит очень хороший доход. Просто невозможно о ней не говорить. Она с шикарной реферальной программой. Поэтому мы сегодня будем ее разбирать. Ну и у нас нет таких программ, как в других компаниях. А путешествия, там, автопрограммы, жилищные программы нет. У нас можно в компании заработать деньги и на ипотеку погасить и кредиты, и раздать долги, и заработать на путешествия, и заработать себе на жилье, и, конечно, на а, ну, транспорт. Любой транспорт вы всегда можете купить, но правильно поставленные цели всегда приводят к большим результатам. И начнем сегодняшнюю презентацию именно у нас с Fast -track. это Две независимые программы, друг от друга, они имеют по одному столу, где вам не нужно ходить, переходить из стола в стол, у нас здесь нет накопительного баланса, у нас деньги здесь идут полностью все на вывод некоторые всегда спрашивают, когда рассказываешь о компании, и некоторые всегда задают вопрос, а когда я верну свои вложенные деньги? Да, На этой программе с самого первого партнера вы возвращаете свои вложенные деньги. Первая программа это на 750 рублей, вход на нее составляет, я их разделю, это две программы, чтобы вы видели, что они друг от друга независимые. Они просто стоят рядом. Вход на эту программу 750 рублей, а на эту 7500. И сколько вам денег нужно, это уже вы решаете. Сколько вы хотите заработать, или мало денег, или много денег. А вот по поводу маркетинга и по поводу возврата своих вложенных денег на, этом, на этой программе возвращается с самого первого партнера. Как только вы пригласили первого партнера, он активирует, то есть покупает у вас эту программу за 750 рублей, он становится на это место, и вы получаете с этого партнера 750 рублей на баланс для вывода. А со второго партнера... У вас идет реинвест за спонсором этого же стола. А третий партнер вам опять дает 750 рублей на баланс для вывода. Итак, у вас три партнера, у вас полторы тысячи на балансе. Вы это уже решаете. То ли ставить на, на вывод, то ли можно купить за полторы тысячи нашу основную программу. И э, с, своими партнерами а, начинать зарабатывать уже более серьезные деньги. Четвертый партнер, который придет к вам, он станет уже, этот стол у вас закрылся, но у вас вот он, реинвест, уже есть э, следующий стол. Вы опять выставляете первую бронь и вторую бронь. А у нас первая бронь всегда основная, а вторая а у нас вспомогательная. Четвертый партнер становится а у вас, вам вас опять 750 на баланс для вывода. Пятый партнера приглашаете, у вас опять идет реинвест за спонсором. Шестого партнера приглашаете, опять получаете 750 на баланс для вывода. Вот здесь еще есть одна фишечка. Фишечка – это очень хорошая и крутая фишечка, что реинвесты от ваших партнеров будут лететь к вам как к спонсору. И если у вас это место свободное, то реинвест вашего партнера станет сюда, например, и вы за этот реинвест получите 750 рублей. Если у вас а, реинвест вообще-то идет по реферальной привязке, поэтому если у вас а, здесь все места, например, а, например, у вас все места... Вы прошли один круг, да, и они у вас обновились, да, новый стол. Вы выставили первую бронь и вторую, реинвест от вашего партнера, он не станет сюда. Как некоторые партнеры думают, что выставили, если первый и вторую бронь, то он не станет сюда. Он станет именно на реинвестное место, он станет сюда. А вот уже партнер, если придет, то он станет на это место. А если от следующего э, э, э, вашего партнера, прошу прощения, а реинвест от следующего вашего партнера а у вас здесь партнер стоит, здесь реинвест вашего партнера, а это место свободно. Да, реинвест вашего партнера станет, станет именно сюда, и вы получите 750 рублей на, на, на баланс для вывода. Ну, а здесь, ребята, с половиной 7500. Первый партнер приходит 7500 на баланс для вывода. Второй реинвест идет за спонсором. У вас открывается опять новый стол. Третий это 7500 на баланс для вывода. Три партнера 15000 на балансе. Шесть партнеров 30. 9 партнеров, 45 тысяч. Это уже решаете вы, сколько вам денег нужно. По поводу этой программы. Если у вас нет половиной тысячи, но у вас есть такой партнер, который говорит, у меня есть и я хочу активировать эту программу, позвоните своему спонсору. Спонсор вам даст половиной тысячи, вы активируетесь. Активируется следом за вами ваш партнер. Вы получаете 7500, отдаете своему спонсору 7500 долг. А дальше уже идут, идет ваш чистый доход. И вы зашли за счет своего партнера. Вы не потратили ни копейки, а зашли за счет своего партнера. Точно так можно еще и двух. Сложились все втроем по весом 500 и звоните спонсору. И спонсор вам поможет. Это очень уникальная площадка. Кого нет на этой площадке, ребята, всем советую. Здесь на шахматный маркетинг. Он настолько легкий. Один стол. Крутись, не винись. Он называется «Бег по кругу». А следующая программа – это социальная программа «Микромани». Как вы видите, перед вами – Три стола. Два стола рабочих, третий стол это стол выплаты. На этой программе у нас есть выход на очень а, нашу идеал М-мини шикарную площадку. А остальные деньги у нас идут все полностью на вывод. Как вы видите, что с каждом столе у нас выплаты. Вход с первого стола 500 рублей, со второго – 1000, с третьего – это 2. Вы выбираете любую стратегию. У нас нет привязки ни на одной программе к первому столу. Старт своего бизнеса, выбираете любую стратегию. То ли вы заходите на первый стол, то ли заходите на первый и второй, то ли со второго, то ли с третьего, то ли вы заходите на все сразу три стола и сразу же а приглашайте на по такой же стратегии. Это выбираете вы сами. А я вам покажу, как с 500 рублей выйти на 4, на 5 500 заработать здесь и плюс на Идеал М-Мини 27 тысяч. Вот и считайте. За один круг вы более 30 тысяч заработаете с 500 рублей. Первый партнер это 500 рублей идет в накопление, со второго вы возвращаете свои 500 рублей на баланс для вывода, а третий партнер вам дает переход во второй стол за тысячу рублей. Как только первый партнер закрывает свой первый стол, он приходит к вам и становится на второй стол. Все партнеры первого уровня они проходят у вас один раз, один круг, один раз проходят, но Здесь у нас еще есть реинвесты за спонсором. И поэтому здесь у нас теперь невозможно потерять своих партнеров. Они будут постоянно, их реинвесты возвращаться к вам. И вы будете постоянно а, с ними зарабатывать. Второй партнер вам дает 1000 рублей на баланс для вывода. А третий партнер вам дает переход за 2000 а в третий стол. Первый партнер. Реинвест идет за спонсором первый стол за 500 рублей, а за 1500 идеал мини первый стол активируется. Второй партнер дает 2000 на баланс для вывода, третий дает 2000 на баланс для вывода. Итого за один круг вы прошли всего лишь одним бизнес-местом, потратили всего свои 500 рублей и заработали 5500 на этой площадке и плюс... 13 и 13 это 26 и полторы и на идеал м мини заработали 27 500 ну круто да круто Отличная площадочка, шикарнейшая площадочка. А тем более идет идут праздники, идут майские шашлыки, машлыки. Да почему бы не прийти и не поработать на этой площадке, да заработать себе на праздничные дни деньги. Деньги никогда лишними не бывают, ребята. А поэтому рассматривайте. Маркетинг очень шикарный. Ну и Турбо Манибокс. Это наша Уникальнейшая программа, где на пять уровней в глубину идет реферальное, реферальное вознаграждение. Здесь у нас первый стол стоит 2500, второй стол стоит 5, третий стол стоит 10. Но у нас еще есть и нулевой стол. Это для тех партнеров, у которых... Ну нет 2 500 на сегодняшний день, чтобы зайти на эту площадку. А 1250 250 всегда можно найти. А на этой площадке эти два партнера, которые он пригласит, они дадут переход во второй стол за 2 500. А если поставить третьего, то получит свои деньги обратно на баланс для вывода. Итак, первый партнер и второй – это накопительный стол. Деньги накапливаются на переход в следующий стол за 5000 Это первый партнер и второй партнер накопились здесь 10 тысяч. И автоматом за 10 тысяч покупается третий стол. А третий стол это полностью ваша зарплата. Как только сюда приходит первый партнер, 3000 на баланс для вывода. За 2 500 клон летит. Реинвест в первый стол. И за 4 500 у нас активируется Turbo Money. А со второго партнера уже начинает здесь играть наша реферальная программа. 7 500 на баланс для вывода, а 2 500 у нас делится по 500 рублей на 5 уровней в глубину. Вы будете получать шикарнейшее вознаграждение реферальные. Третий партнер 7500 на баланс для вывода, 2500 делятся на 5 уровней в глубину. И давайте посмотрим. С первого уровня вы получите 6 начислений по 500 рублей, это будет 3000. Со второго уровня от партнеров их будет 18 у вас вы получите 18 начислений по 500 рублей, это 9000. С третьего уровня 54 а, раза прилетит по, 50, по 500 рублей, это 27000. С четвертого уровня 162 раза прилетит по 500 рублей, точно как клонопад, Ребята, честное слово, 81 тысяча будет на балансе у вас. С пятого уровня вы... 486 раз получите по 500 рублей. Это 243 тысячи. И давайте подведем итог. Вы всего лишь одним бизнес-местом прошли и заработали по маркетингу 18 чистыми дохода и плюс реферальное вознаграждение. Итого вы заработали 378 тысяч 500 рублей. Это вообще шикарно. Ну и здесь на этой площадке у нас есть цепочка постановки людей на площадке, возможности снятия брони. А если вы хотите работать по броне, брони всегда можно снять именно только на этой площадке. На остальных площадках у нас брони не снимается. Вот такая вот у нас а, шикарная площадка. Деньги сами вам в руки идут. Посмотрите, какая денежная площадка. Только на одной реферальной программе можно озолотиться. Второй клонопад. Всем советую, кто еще не рассмотрел эту площадочку, ребята, рассмотрите, не пожалеете. Доход очень шикарный. Причина сказала, это невозможно. Опыт это безрассудно. Гордость отрезала, это бесполезно. Попробуй, — шепнула мечта. Мечтай, чтобы жизнь прошла не в холостую, Чтоб не в пустую жизнь прошла. Мечтай, мечтай о малом или невероятном, Мечтай о чуде среди чудес, О том, что сам на муде два понятно, Нет для мечты лимита у небес. Мечтай, чтобы жизнь рутиной не казалась, Чтоб не слетела в пропасть не означай, Чтоб влюбилась, спелась и смеялась, чтобы жилось и верилось, мечтай. Всех благодарю за то, что вы приходите на вебинары. А те гости, которые еще не зарегистрировались у нас в компании, уважаемые гости, откладывая регистрацию на потом, вы теряете свой доход. Всех благодарю, всем желаю успехов в достижении поставленных целей активных вам партнеров и конечно больших больших чеков С вами была ольга зуманян и компания идеальный маркетинг